С вами Крошик Дэй, и сегодня мы будем открывать календарь Чупа-Чупс. Точнее, адвент календарь на Новый Год. Потому что уже зима э, на улице, э, уже 4 декабря, и надо было уже открывать адвент календарей. И чтобы подсластить свою жизнь, мы сегодня будем открывать адвент календарь с Чупа-Чупс. Обожаю Чупа-Чупс конфеты. Так, давайте открываем. Главное, никакую ячейку не э, разорвать Так, ой, как легко открывается Даже ничего не, не э, использовать. Так, первая ячейка Где у нас первая ячеечка. А вот она Так, раз, два, три Вау, о боже Первое, то, что нам попалось, это вот такой вот э, чупа-чупс клубничного вкуса. Мини! Это, это какой-то новенький, посмотрите, потому что все такие большие, а этот мини. Никогда такого не видела. Так, давайте открывать вторую ячейку. Вторая ячейка вот здесь. Это вот такая вот конфетка. Мне э, кажется, что это жвачка. Ну, похоже, так и есть. Так, давайте третья ячейка. Ой, вот она большая. Ой, это чупа-чупс. Со вкусом Кока-Колы. Уже не мини. Вот вы сравните. Покажите, какие маленькие. Ой, я немножко когда вам показывала, немножко 17 яче ячейку поранила. Так, ладно. Номер 4. Где четвертый номер? Вот здесь. Здесь тоже должен быть обычный Чупа-Чупс. О, необычное это мороженое с клубникой. Я не видела такого, я только пробовала клубнику, а мороженое с клубникой я не пробовала. Номер пять. Здесь очень кислая жвачка. Здесь очень кислая яблочная жвачка. Попробуем после видео. Ну, такая зелененькая, супер саур, жвачка, я люблю супер саур. Ну, не прям супер, э, я не люблю прям сильно кислый, я люблю нормальные такие. Так, номер шесть. Вот, шестерочка. О, а здесь такая же, только клубничная. Тоже жвачка супер саур. Так, номер семь, где же у нас? Семерочка. Вот. Открываем. И здесь мини Coca-Cola Чипа-Чупс. Пока мы есть, у нас э, повторяю свой большой Чипа-Чупс и Мини-Чипа-Чупс. Еще надо вот такой вот большой найти. И вот такой вот маленький. И будет целая семья Чипа-Чупсов. Так, следующие, э, циф... следующая цифра. Это 8. О, это еще раз жвачка. У нас уже такая вот. О, нет какие-то другие, или упаковка просто другая не знаю так номер 9 где же девяточка девяточка, девяточка, девяточка вот девяточка и здесь клубничный чубочок смотрите, у нас семья вот такая вот у нас семья два алкокольных, то есть маленький и большой и два клубничных маленький и большой Номер 10, так, 10, 10, 10, 10, где же он у нас? Вот 10, о, еще э, одна такая кислая жевачка вот такая вот еще одна кислая жвачка, потом номер 11, где же номер 11, вот номер 11. Еще один супер саур, только уже с лубенечным вкусом. У вас теперь две. Номер двенадцать. Где же у нас двенадцать? Вот двенадцать. Открываю. Еще кока-кольный милый. Папочка, у нас попалось два маленьких кока-кольного чупа-чупса, поэтому один я тебе... Оу, даже... спасибо, Аринка. Ммм, какой вкусный кока-кольный чупа-чупс. А на каком номере остановились? На 12, да? Да. А, так, 30. У меня надеюсь, попалась еще одна вот такая вот жвачка. У нас теперь три вот таких вот клубничных жвачка. Потом, следующий номер 3 на. А, нет, 13 уже открыли. Номер 14. Здесь должен быть обычный Чупа-Чупс Минин. Малиновый. Я обожаю малиновый Чипа-чупс. Вот такой вот Чипа-Чупс. Потом номер 15. 15-15-15. Вот, 15. Вишневый Чупа-Чупс. Обязательно его попробую, когда буду в парке гулять. Обязательно его попробую. Так, потом номер 16. Разве 15. И еще одна клубничная супер саут-живачка. Так, потом номер семнадцать, семнадцать, семнадцать, где же номер семнадцать? О, я, я не могу найти номер семнадцать, ребята. Так, сейчас э, я его попробую найти. А вот. Просто я его не заметила, потому что я его уже чуть-чуть промет. Так. Вот, э, клубничный мини, теперь у нас семья, э, ну у нас и была как бы семья, вот, э, мама и две дочки. Чупа-чупс фэмили, да? Да, Чупа-чупс фэмили. А надо вот так вот видео, с, э, сделать название видео. -чупс так чупс и сделаем. Family. Так, номер 18, да, пап? Да, крош, давай. Вот номер 18, здесь опять, наверное, будет жвачка какая-то. А, да, я угадала. Это еще раз клубница нажимать. Номер 19, 19, 19, 12. 19, 19, где у нас 19 улыбается? Так, вот 19. Так, так, Ой, -то. так. Ой, это. Так. О, у нас здесь попала сувачка. И, а да, мы открывали один. Помимо того, чтобы показать, что не открывали. И еще здесь вот такая э, яблочная сувачка супер-саур. Так, номер 20. 20 номер. Где 20 номер? 20 номер 20. Номер вот, 20 номер. Здесь вот такая вот жвачка с клубничным вкусом, опять супер Потом я уже открыла 21, э, 21 ячейку и у нас здесь попался яблочный чупа-чупс который 22 ячейка Все, чупа-чупс фэмили, все, можно вот так вот, смотрите можно вот так вот из маленьких чупа-чупсов делать. И все. Дарю! Цветочек! Цветочек! Так, и номер двадцать третий. И сразу вот двадцать четвертый. Привет, последний номер и здесь. Кока-кола. Кока и 24 четвертый номер. Барабанный рок! 24 четвертый номер. Отрываем. А -а -а! Это шипучка, смотрите, какая шипучка. Аринка, ад адвин календарь у нас полностью открыт. Чупа-чупс, да? да. Наш сладенький календарь. Да. Покажи да. все наши чупа-чупсики. Family. Вау, сколько здесь чупа чупсов И жувачки, да, и конфеты, и, и, вот и вот шок, вот Шипучки. шипучки. С вами был Крошик Дэй. Ставьте лайки и подпишитесь на канал. Всем пока, пока не пропускайте наши новые видео. Пока! И ставь лайк, если ты любишь чупа-чупсы.